«Привет, дорогие зрители! Несколько дней назад мы промыли систему охлаждения на RAV4 и Volkswagen CC. Для промыки, как мы знаем, существует огромное количество средств. Вы не поверите, какой результат мы получили». Это результат промывки рав 4 2002 года выпуска. И как практика показывает, это всего лишь часть грязи, которая еще с большой вероятностью находится в двигателе. А это результат промывки системы охлаждения на Volkswagen CC 2009 года выпуска. Тут не так катастрофическая ситуация. И все это отциркулируется и в конечном итоге оседает в радиаторе печки или в радиаторе охлаждения. На обе эти машины не грела печки. На Volkswagen CC я уже променял радиатор печки. Но делать процедуру промывки системы охлаждения рекомендую всем, кто заменил радиатора печки. Промывка или замена радиатора печки это не выход из сложной ситуации, когда не греет печка. Рекомендую посмотреть отличное видео, где подробно описано и рассказывается, зачем это обязательно нужно делать. И там есть познавательный материал для тех, у кого почка не греет. Тут все подробно описано, и выводы сделайте сами. Ссылку оставлю ниже. И наконец нашего видео хочу, друзья, попросить вам ставить лайки, если чем-то было полезно этот видео. Несите ваш вклад, развития нашего канала.